всем здравствуйте 1 апреля теплицу подготовили к посадке помидор у нас таким вот образом будет погреваться вот вентилятор поставили чтобы по всей теплице гоняла вода будет подогреваться и поливаться уже непосредственно с бочек. сейчас на данный момент в теплице в открытой двери 21 градус на улице минус 1 вот через два дня будем уже сажать посадку сниму покажу всем всего хорошего